команды КВН. мяу Школа номер 56. А начать хотелось бы с самой калорийной песни. Может калорийной? Не-не, я все правильно сказала. За пять минут до игры вшатала икры, затем села Манты, сейчас она из блины. Дай обожраться. Мысли я не могу! Сейчас все увидишь, иначе тебя сожру. Девчонки! Hey, hey, hey, hey! Может, хватит уже весь сезон начинать с таких песен? Это все-таки финал. Не будет больше шуток про толстую девочку. Это что получается? Я больше не буду толстый и смешной? Нет. Просто толстый? Ну блин, опять все по новой. Детка. Мы сегодня со своими собираем на ведро с Киевси. Может, и с нами? Я сегодня, походу, не буду. Тогда потом и проси. Ладно. Ну, блин, опять он о еде напомнил. Кстати, нашей Айсулу вшили торпеду. Ну, я просто много жрала, и мне вшили торпеду. И сказали, если я буду много жрать, то я умру. Но они не учли того, что жрать я люблю больше, чем жить. Ладно, проехали. Вы готовы показывать самые смешные миниатюры? Ну мы это, стесняемся. Да чего такого-то? Мы ведь, можно сказать, кругу семьи. Оно практически так и выглядит. Вот Рамиль гдеев он нам как папа. Вот этот вот светленький рыба. Дальше. Наша любимая тетя. Это тетя Мотя. Ну и Залина. А она кто? Она. -а. Ну, по крайней мере, когда-то ею была. Так что все свои выступаем в свое удовольствие. Поехали! ОБЖ наконец-то хоть раз пригодился в жизни. Смотри, да, это да, смотри, смотри. Капец. Здравствуйте, это же вы у нас ОБЖ в шестом классе преподавали. Ну да. А добавьте 12 рублей на доширак, не хватает. А наблюдая за ссорой первоклашек, можно узнать много новых слов. Ты, ты бабармалюга! Тогда ты склопендра, а ты, а ты плесень газированная. Тогда ты чепусок доморожденный. А, а ты ты свинюкаскребенная. Мм. Тогда ты, бармахлюк. Ого, что-то новое. А как пишется? Учитель узнал, как ее зовут за спиной. Да, я иногда крыса. Да, иногда мышь. Ну, хлюпотер. И так меня называют первоклассники. В обычной школе. Сейчас современные люди стали очень продвинутыми, и каждая мама сидит в WhatsApp, отправляя тебе щучьи открытки. Так вот, представьте, через 20 лет дочь приводит парня знакомиться. Ну что, Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем наше знакомство. Давайте. Итак, какие у вас предпочтения к чтению? Ну, вообще, я вот читаю палату номер шесть, подписан на МДК. Недавно, кстати, подписался на паблик цитата Марха Яма. Ой, как приятно говорить, с начитанным человеком. Вот интересно, а кем работают ваши родители? Ну вообще они фрилансеры, вот, mm -hmm. а, батя-продавец, торгует биткоинами. Mm -hmm. вот. Мать-инста-мама. А, -а, а, бездельница. Бездельница. А вот интересно, как она в инстаграме записана? А, да, запишите. Давайте. Лав, нижнее подчеркивание, SweetBaby66. Ого! Семь тысяч подписчиков. Хорошая у вас семья. Ладно, забыли. Ну, следующий вопрос. Какие у вас предпочтения к музыке? Ну, вообще я предпочитаю ЛДЖ, Я вот фараона слушаю. Ммм. Вы тоже любите классику? Похвально. Ну и последний вопрос. У вас с моей дочерью все серьезно? Ну, я за нее сегодня в МАКе заплатил. Называйте меня мамой. Хорошо, мам. So far. So far. И в заключении. Недавно мы смотрели финал высшей лиги и поняли, чтобы победить, нужно давить на жалость. Итак, финал. В конце хотелось бы сказать. Мы в КВН уже 7 лет. Но это в собачьих годах просто. И мы любим вас всех больше, чем своих сестер. Просто у нас ни у кого нету сестер. Еще не мы любим больше, чем своих родителей. Не всех, конечно, знаем, но любим, это правда. В общем, любите КВН так же, как и мы. Вы слышите дрожь в ее голосе? Ведь ей не хватает тепла ваших аплодисментов. Команда КВН, спасибо.